С этого момента полномочия по выдаче разрешительных документов, осуществление архитектурно-строительного контроля, приемка в эксплуатацию. Эти функции все будут переданы органам местного самоуправления. Согласно этого закона, местная власть сама будет выполнять разрешительные функции, контролировать строительство на своей территории. Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины Оставляет за собой полномочия по контролю за строительством объектов, за территорией населенных, населенных пунктов, на нескольких административных, территории нескольких административных единиц. И также там, где местная власть в силу ну, различных причин не создает свой орган армского контроля. Угу. А, я думаю, сейчас вас дополнит Алексей. Да? Может быть есть какие-то у вас? Ну по, по юридическим моментам а деятельности органа архитектурно-строительного контроля. Но ну, хотелось бы дополнить о том, что как любой орган государственной исполнительной власти мы можем действовать только в том способе и как нам предписано действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. То есть иногда создается ну, впечатление и мнение людей о том, что Государственная архитектурно-строительная инспекция может быть в каких-то моментах не совсем эффективно работает, не дорабатывает, не принимает какие-либо надлежащие меры. Очень сильно, много поступает, не очень много, но поступают жалобы на бездействие органов государственного строительства строительного контроля, но это связано исключительно с тем, что многие в принципе недопонимают функции, специфику и права, которые предоставлены архитектурно-строительному контролю и жалобу направляют нам. Относительно того, что фактически разрешение на размещение объектов строительства на определенных территориальных единицах, там, на самом в межах на пункта выдают органы местного самоуправления путем выдачи градостроительных условий и ограничений, на основании которого уже разрабатывается проект, а инспекция архитектурного строительного контроля осуществляет контроль за выполнением введения этих строительных работ на объекте. Поэтому принципиальное согласие на размещение объекта изначально исходит от органов местного самоуправления. И когда в инспекцию обращаются там, прекратить строительство или там, запретить какие-либо проведения стройки, и жалобы направляются исключительно архитектурно-строительную инспекцию, а у застройщика есть принципиальное согласие органа местного самоуправления, разработан проект утвержден в установленном законном порядке. И ну, в данном случае в инспекции иногда бывают ограниченные права, потому что ну, у нас как бы, нет полномочий оспорить э, выдачу правостроительных ограничений и условий, которые выдала территориальная гражданка. Ну, есть немножко э, разделение сфер влияния. Вот, ну, иногда недопонимание приводит к критике органов стройконтрольный. Также ограничены у нас немного э, права в том, что проверка, у нас четко есть положение о по проведении проверки, проведение проверки, которое утверждено Кабинетом Министров номер 553, в котором четко сказано, что проверка объекта архитектуры проводится в присутствии застройщика. Если органы строительного контроля выходит на объект и э, там отсутствует собственник земли или собственник объекта или лицо, которое является заказчиком строительства, то в принципе ну, мы, как бы, э, все наши документы правового характера, которые составляются по результатам проверки, потом последующие могут быть э, признаны недействительными и недобросовестные застройщики, которые не имеют даже разрешения на выполнение строительных работ. У инспекции отсутствует функция принудительного его поиска, доставления на объект, чтобы провести проверки. Здесь четко прописано механизм о том, что инспекция проводит проверку в присутствии органов местного самоуправления и милиции, после чего это материалы отправляется в милицию, чтобы милиция уже установила и доставила нам. Но, к сожалению, действующее законодательство у нас не совсем эффективно в этой части работы, потому что у ну, милиции тоже отсутствуют правовые механизмы, чтобы поймать лицо и доставить нам его для проведения проверки. Поэтому нам очень много поступает жалоб, как со стороны лиц, которые пытаются... Ну, Чьи права нарушены, чтобы инспекция провела определенные действия, предусмотренные действующим законодательством, но лица, которые нарушают, тем самым тоже имеют совершенно законные юридические механизмы, уклоняться от ответственности. И поступая жалоба как с одной стороны, так и с другой стороны, но мы являемся заложником неэффективности действующего законодательства в части осуществления контроля. У нас есть уже вопросы. Да, если можно, Ирина Зазуля, новостной портал «Город Икс», к Юлии Юрьевне. Вот вы сказали, что о строительной амнистии. Если можно, насколько активно люди, харьковчане, начали запаливать незаконные mm -hmm. до этого? Это в мае, сейчас только как бы 19 июня. Ну, mm -hmm. uh, может, уже кто-то же пришел. Ну, 4, 4, только зашло сейчас 4. Сейчас не только по городу Харькову, а и по области зашло сейчас 4 такие декларации. Что они хотят узаконить? В основном это все-таки индивидуальные жилые дома с хозяйственными постройками. То есть у людей существует приватизированный земельный участок. На них в эти годы с 92 по 11 были построены какие-то гаражи, сараи, пристройки какие-то дому, мансарды, ну, различные хозяйственные постройки. И люди хотят их, на них получить право собственности, и для того, чтобы получить право собственности, они сначала получают декларацию, согласно, согласно приказам, получают декларацию о готовности этих агентов эксплуатацию. эксплуатацию. и на основании этой декларации уже получают право собственности на свое имущество, и после этого же они могут распоряжаться, как им удобно эти имущества. Я что-то понимаю, это вот те гаражи, о тех гаражах идет речь, которые возле нормантажек понастроили. Нет, нет, нет жилые дома. А, это... да, да. а что с дорожами? Те, которые только находятся на территории индивидуального земельного домика, а те, которые в гараже находятся э, как сказали, во дворах многоквартирных домов, обязательным условием для принятия в эксплуатацию самовольно построенного объекта это является наличие документов удостоверяющего права собственности, а по пользованию земельной администрации. Да, то есть если у лица отсутствует правовой документ, предусмотренный действующим земельным законодательством, это или свидетельство, или договор аренды, или госакт о том, что он является собственником или пользователем земельного участка, он не может обратиться в инспекцию в газ по упрощенной системе ввода в эксплуатацию самовольно построенных объектов. Потому что согласно э, нашего действующего законодательства, того же закона про местобудивную, про, э, про регулирование местобудивной деятельности, э, замоком будивництва у нас может быть властником, укористовать семейные гелянки. Если объект, не является властником, укористовать семейные гелянки, то это не имеет права законовать семейные деньги. Соц. так уж подогрощенная криминальная ответственность, как самовильный захват семейных денег. Угу. Еще вопрос? Источник какие документы должны предоставить? Пакет документов. Ну да, да, я, значит, заявление человек должен написать? И тут дальше идет разграничение. Если у нас индивидуальный жилой дом до, 100, до 300 метров квадратных и хозпостройки до 100 метров квадратных, тогда он идет в БТИ заказывает паспорт БТИ, в этом паспорте БТИ ставится определенная отметка, она определена вот этим 79-м приказом, потом человек подает документ про наличие собственности на землю или договор о рент, или то, что вот Алексей рассказал, и, и, и все. Если это больше, и это гражданские здания, здания сельскохозяйственного назначения, то тогда... В пакет документов еще входит техническое заключение о состоянии, о состоянии конструкции данных строений. То есть если еще нужно, нужно выполнить это, будет техническое заключение. А где оно берется? Оно не берется, оно выполняется специалистом, да. который имеет квалификационный сертификат специальным специалистом. Я правильно поняла? То есть была бы земля, если можно не даже нет. если это дом, даже если это двухэтажный дом, да. особняк, да. его можно сейчас... Да. А в какой штраф это выливается? Ну, у нас в департаменте это все проходит бесплатно, и приказом предусмотрено, что никакие штрафные санкции не предусматриваются за, и за эксплуатацию, и за самовольное строительство. Но еще раз говорю, года постройки с 92 по 11 Ну, техническое заключение, безусловно, оно стоит, выполнение его стоит каких-то денег, но у нас, у нас специалистов с квалификационным сертификатом достаточно большое количество и человек может ну, это коммерческие и не в инспекции. не не не не не не не, любого... ну, а... не не не не знаю, в том, в все, не не не не не не не не не не не не которая в городском совете, в сельском или поселковом по соответствии этого объекта правда, строительным нормам и месторасположения этого объекта, что она не противоречит державным будильным нормам. Да, даже если это частный дом, да, да, вы живете? Да? да, даже если вы живете частным домом, у нас есть державные строительные нормы, которые регламентируют строительства, отступы, разрывы вот. и обязательное наличие справки о соответствии этим нормам. Какие требования выставляют органы местного самоуправления, их не специально пополномоченные органы, какие нужно предоставить документы для получения этой справки, это уже регулируется исключительно этим местным органам, Там, возможно, могут быть и справки от МЧС, ИСС по проведении каких-либо исследований, которые тоже могут быть как платными э, услугами. Поэтому вопрос о сумме, сколько это выливается, это ну, немножко не, не по нашему профилю, потому что мы не являемся как конторой, или, которая оказывает юридические услуги. Не, ну понятно, потому что да. может, просто люди говорили, о, это И я мы, мы, мы не пользуемся слухами, мы читаем только исключительно официальные статьи. на все может застопориться? Да, абсолютно. И поэтому э, ставить вопрос о том, что это тормозит там, инспекция газ или каким-то образом осуществляет э, скажем так, ненадлежащим образом свои функции в части регистрации э, самостроев, очень много объектов возможно может быть э, растянуто во времени по оформлению право по соответствии э, раз, размещения этого объекта на оценальной отделанке, э, держать уголовную норму до правил. Скажите, ну, если этот самостоин будет легализован, то что? Человек может оформить на него право собственности. Э, документ о вводе в эксплуатацию является основанием для регистрации этого объекта по праву собственности внесения его государственный реестр и получение свидетельства о праве собственности на обеих недвижимого имущества. Юридические и, операции человек да, должен ну, сделать с этим, то есть продавать, подарить, продавать, наше что было. Ну, вот, Самостой нельзя ни продать, ни купить. Его ну, ну, же можно было как-то легализовать. Его ну, ну, ну, можно было легализовать в принципе теоретически по решению суда. Но... Скажем так, э, это порочная практика, э, решения судов о признании права собственности на объекты недвижимого имущества, ну, наверное, существует только в едином стране, как Украина, потому что ни одна цивилизованная страна в мире вообще в принципе не понимает, что такое самострой. И как цивилизованный человек может э, самостоятельно, без разрешения без выполнения установленных норм и правил что-то либо построить. Ну, ни одно государство не даст на это полномочия, потому что есть государство, которое осуществляет контроль за определенными сферами деятельности. Но у нас почему-то они выполняют законы гораздо моднее, чем их выполнить, ну, если, скажем так, быть таким, ну, таким примитивным, примитивным языком вам сказать. Поэтому, потому что решение суда фактически убирает все государственные органы, которые принимают решение о размещении объекта. То есть заменяют сразу же и орган местного самоуправления, который дает разрешение. Сразу же, в принципе, выделение земли тоже по решению суда получается. Архитектурно-строительный контроль не должен осуществляться. То есть у нас в суде получается, в принципе, в данном случае одна... Особенно принимая решение о размещении ответственности и безопасности этого объекта. Скажите, mm -hmm. пожалуйста, когда конечный срок этой амнистии? До 31 декабря 2015 года. До конца года. А как Вы считаете, почему люди так ну, ну, неактивны? Вы... Не вы... не это, не это. это амнистия, это не первая амнистия, амнистия это амнистия. уже третья волна. <клышь> Эта амнистия уже начиналась она, она действовала в 13 году, в 13 году, по-моему. Это уже это три, это третий приказ о, о возможности легализовать. Это да, да, все, кто не что успел. Ну, совершенно верно, да. Что да, да, да. Угу. А это, что ГЛАСК в, в этой ситуации? Как ГЛАСК участвует? Я слышал СССР, БТИ. площади объекта, или без технического заключения паспорт выбирает. И договор аренды, или договор аренды, или госсакт на землю, документ, который говорит о правах на земельный участок. Ну, копию? Копию, копию. Да, Заверенные копии. Да, да, да. Какие сроки вы выдаете обратно? В течение залезу? 10, 10. Да, течение. Плюс это справка. Вот, о которой это справка? Нет, это справка, смотрите, если э, человек делает сейчас уже эти паспорт БТИ и техническое заключение, то конкретно эта справка в инспекцию ГАЗ не требуется. Эта справка, мы ее только видим в штамп, это БТИ ставит штамп определенного образца, в котором есть строчка об этой справке. И если техническое заключение, то есть площадь объекта больше 300 метров, более 100 хозяйственных построек, то в техническом заключении форма этого технического заключения тоже утверждена этим приказом есть строчка с указанием данной справки данного вот этого информационного письма вообще в принципе эту справку должен заказывать выполнять технического обследования лицо которое проводит техническое обследование но должно заказать эту справку и после получения ответа о соответствии или несоответствии места от этого объекта он тогда может подписать и выдать техническое заключение о успешности его эксплуатации и возможности его ну, принятия в эксплуатацию. У, -у, -у. У нас еще вопрос. Петри да. Марсон. Петри Марсон, доброе утро. Ну, первое, я хотела бы сказать, как я понимаю людей, мы общаемся, почему многие идут в суд? И вот первый новый вопрос был конкретно этого потому что право на землю оформить наше нашем государстве, в частности в городе Харькове, это катастрофично сложно. Это миллион органов, тысяча справок и еще некоторые подводные камни, о которых говорят люди. Скажите, пожалуйста, как действовать тем, у кого нет никаких документов на землю? Это, в принципе, наверное, я думаю, 80% граждан. Как действовать им? Как им вестись в законное легальное поле, они кроме решения суда пока ничего не видят, насколько я общаюсь с людьми, как им будет, что им делать. И второй вопрос, тоже, я думаю, очень интересный. Вот вы сказали, что подают декларации через разрешительные центры. Какой процент отказа со стороны ГАСКО по этим декларациям? Есть ли такая статистика, Сколько вы, как часто вы отказываете, как часто вы возвращаете документы на доопрацевание, доработку? Неправильно заполняются. Это могут быть и ошибки, как и орфографические, и описки, есть неправильно указан номер квалификационного сертификата или ну, который не дают основания, то есть дают для увырнения, выключно для опрацевания. Это не то, что газ не хочет регистрировать или не регистрировать. После доопрацевания мы описываем причины, по которым мы отказываем полностью по каждому пункту и отправляем в лицо. Повторно, когда нам подают, то есть мы описываем сразу изначально все причины, которые послужили отказу. У нас нет такого, что сейчас мы отказали по одной причине, нам ее прислали в том же виде заполненном, а мы ее нашли и отказали по другому. Нет такого нет. У нас исключительно описываются все основания для отказа, и если лицо их устраняет и подает нам, заполненную правильную декларацию, то в принципе оснований для отказа у нас нет и она регистрируется, потому что реестр зарегистрированных деклараций, он есть онлайн, он открытый, есть доступ на сайте Державной архитектурно инспекции Украины. Инспекция в данном случае заполняет форму, вносит определенные данные в реестр и получает номер от держателя реестра с Киева, вписывает и ставит регистрационный номер. То есть, если лицо подает нам декларацию, которая не корректна или не все графы заполнена, то инспектор дозренного отдела просто физически не может заполнить форму, чтобы ему присвоили этот номер. Поэтому прописываются полностью все причины отказа и после устранения мы регистрируем. Что касается поводу того, что если человек самостоятельно построил земли, у нас, четко прописано, что застройщиком может быть собственник об уходу за на Если у лицо не оформлено право собственности об уходу за купальником он закрыт, но может выполнять обычные работы или рассчитывать будикер будинг. Поэтому, когда лицо осознанно нарушает действующее законодательство и идет на это, то государственный орган, ну, в моем понимание, которое осуществляет контроль, он не должен ломать себе голову, а как ему потом, после нарушения действующего законодательства, что-либо зарегистрировать или по закону. Да, на уровне государственной политики у нас есть аммистия по строительству, которые были построены до 2011 года, начиная с 92 года. Это связано с ну, возможно, с очень сложным механизмом оформления строительства с 2011 года, после принятия закона про регулирование местоподневной деятельности, очень упростилась процедура строительства, застройки, отсутствует согласование проектной документации с, с МЧС, нет никаких справок лишних там, дополнительных или еще какой-нибудь для диагонот, есть градостроительные условия и ограничения, которые выдаются органам местного самоуправления, что ты можешь на своей земельной делянке разместить тот или иной объект строительства. Заказчик заказывает проект у архитектора, который уже впоследствии несет ответственность на то, что, о том, что этот объект отвечает пожарным, санитарным и иным нормам. Нормам безопасности это уже проектанты отвечают. То есть, в принципе, если с какие-то вопросы потом возникнут, это уже вопросы будут проектанту, Поэтому... То есть вариантов для человека нет. Ну, если есть, не есть, строить да. самоволь. Ага. Нет, ну вы поймите, я имею в виду тех, кто уже сделал. У нас 80% людей, которые обладают самовольными самовольным строениями, у них нет никаких своих а, есть... сносителей. Есть механизм, есть механизм, который предусматривает оформление земли под самовольно строительным объектом. Но это в городе Харькове. Есть положение про всбережение самочинно сбудованного объекта. Лицо предоставляет определенный пакет документов. Городской совет. На сессии заседает комиссия, которая принимает решение о возможности сохранения самовольно построенного объекта. И после того, как объект ну, принято решение о сохранении самовольно построенного объекта, лицо может оформить под ним э, землю. И если он под ним оформит землю, то есть у него уже будет документ, то он может обратиться в инспекцию газ для регистрации декларации самовольно построенного объекта. Я... У, у меня... Есть... Можно... можно... Вопрос Дмитрия касался, я так понимаю, больше а, населения да, или предприятий тоже? Ну, в основном, конечно, физические. А у меня, я вот хотела бы у вас спросить по поводу предприятий, потому что есть такие предприятия, как газовая компания, энергокомпания, у которых есть коммуникации, которые тоже, по всей видимости, согласовываются с вами. Да? Вот оформление земли под их установками, опорами, как это происходит. И, это, ну, Мы не занимаемся, но это четко абсолютно полностью прописано действующим законодательством, есть договора аренды, есть договора суперфиции. Договор суперфиции подразумевает получение получения земельной динамки исключительно на период строительства. Вот ты, тебе выделили землю, ты на нем построился, а после этого ты можешь уже или осуществить выплатить земли под этим объектом или заключить договор аренды на обслуживание построенного объекта. Также есть договора сервитутов, которые заключаются уже с собственниками. Допустим, если прокладывается газопровод, он может идти по нескольким делам. То есть, Если собственник земли, у которого оформлен ГОСАКТ, не возражает против прохождения, допустим, газопровода по его территории, то эта газовая там, структура может заключить договор на том, что по этой участку дает его газопровод. Поэтому это в принципе все прописано и в веке. Просто дело в том, что если уже размещен объект, то по некоторым земным нельзя провести там, высокого давления газ, потому что это уже тогда нарушит права этого Потому что они не могут быть, допустим, по пожарным или каким-то нормам, нарушать эти моменты. То есть я вот немножко докажу, да, в контексте, почему я интересовался, мы были позавчера на украинско-шведском форуме, люди задавали вопрос, это важно для климата, ведь у нас в Украине пока, насколько я знаю, нет института выделения свободной земли, то есть аукционы все эти моменты не решены, поэтому если человек хочет что-то построить и получить под него свободное в нашу страну, то он фактически этого сделать не может. А украинцы идут по другому пути. Но это в контексте дополнения, не интересовало. Может, а я, да, я хочу, позвольте, да. Вот то, что еще люди вот здесь вот нам пишут и обращаются, вы можете рассказать на максимально эффективный механизм? Вот сейчас вспыхивает часто такое, когда люди начинают вот беспредельно самовольное строительство. Вот прямо сейчас мне пишет человек, спрашивает, вот просто человек взял и вынес свой забор на метр тротуара. Вот, и просто в наглость вот, милиция его не останавливает, его никто не останавливает. Такие же действия ну, есть в Дим, уже об этом говорили, да. что вот достаточно вот сложно вот. взять за руку и привести в милицию. То, то, то есть не более а. Это, если это, надо это надо. самовольный захват земли, ведь это уголовное. Как же, как же, земельное. Продан сразу как гудермес. Дим, это не. Давайте следующий вопрос. Да, да, да строительства. Насколько я поняла, лицензироваться будут только объекты четвертой, пятой степени сложности. Конечно, что это за объекты считаю, и как это отразится вообще на безопасности учебных застройств? Да. мы не занимаемся, мы не выдаем лицензии. Выдаем лицензии государственная архитектурная строительная инспекция Украины. Лицензии департамент То есть вот на сегодняшний день вот так вот. Для проектирования лицензию получать не нужно. Так а в чем множество? дата заключается? Ну, почитайте закон. Ну, мы сейчас... Множество, это... множество нет. Дело да, в том, что проектирование, лицензирование да, объектов 4-й, да, категории, но изменение порядка лицензирования было еще с 2012 да, года. Да, То да, есть что, на да, данный момент, это, это не новое, это с 2012 года. То есть а объект... Э, э, объекты первой, второй и третьей категории строительства, грубо говоря, языком могут строить у нас гестерпайтеры. И это не запрещено действующим законодательством. Чтобы вы понимали, объект третьей категории – это девятиэтажный дом на один подъезд. На один-два подъезда – это объект третьей категории. Поэтому наличие э, организации, которые имеют лицензию и там, штат, квалифицированных сотрудникам, у нас сейчас, поэтому я говорю, что строительная сфера на данный момент очень упрощена. Поэтому строится, законно ну, сейчас... Так, тоже. у вас есть еще есть один вопрос, последний, да, последний. Есть ли прогноз по угоду эксплуатации жилья в эго-квартирных домах? Есть, но ну, как бы мы не совсем можем это спрогнозировать. Ну, где-то около... Думаем, что где-то будет около 200-230. Это многоквартирные или всего? А Нет, нет всего, всего, всего. всего. А многоквартирные дома? Ну, будут? многоквартирные есть, дома... Очень, как строятся инвестиционные... Не ну, могу, ну, ну, будет 150-160 тысяч. Ну, 150, 160 Но это я все говорю, я по пока... Спасибо. Это квадратные метры? Да, да. Жилья. 160 тысяч, это сколько примерно? Да. Я вам сейчас расскажу. Я вам сейчас все расскажу. Да, спасибо большое за подробные инструкции и комментарии. Да.